Сегодня на Россию, сверхдержава, в селе по Белгородам в грибной яме, утонуло сразу три человека. Вы не представляете, три человека. Один, один сначала пошел сразу, он там потерял знания. Вы представляете, что в грибной яме, построенной во время Советского Союза, ну, сколько там говно может находиться, и какой там может быть запах. Он потерял знания, утонул. Его друг пришел на помощь, он тоже, он тоже утонул. Третий танец сам, три человека одновременно утонули в грибной яме, и погибли. У меня на поле, там, где я выращиваю овощи, в Николаевской области, на поле, блядь, где я общался только с баранами и кроликами, блядь, у меня унитаз стоит, унитаз, блядь, Ой, капец smoke <laughs> <laughs> <It was so laughs> <okay>. and <laughs>